Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания «Рустехпром». Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть филиала во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат «Меркурий-180F» и пробитие чека возврата за безналичный расчет. Для пробития чека возврата за безналичный расчет на кассовом аппарате «Меркурий-180F» необходимо войти в кассовый режим. Нажимаем клавишу «Режим», пока на экране не появится надпись «Кассовый режим». Нажимаем клавишу «Итог», вводим пароль кассира или администратора, в данном случае без пароля. На экране появится надпись «Приход 0». Нажимаем клавишу «Воз». Плюсом выбираем «Возврат прихода». Нажимаем клавишу «Итог». Вводим сумму возврата 10 рублей. Нажимаем клавишу «Под итог 2 раза». Нажимаем клавишу «С двумя нулями». Выбираем оплата «Безналичный расчет». Нажимаем клавишу «Итог 2 раза». И напоследок, помните...